Суд Тетку судят за самого самогоноварение. Она вся в гневе и кричит, ну как так? Самогонки у меня нету. За что меня судят? За какой то самого самогоноварение? Прокурор говорит, ну как так? Аппарат же самогонный у вас нашли? Нашли. Значит и есть возможность нарушения закона. Тетка так поворачивается к нему и говорит, а вас, товарищ «Нужно судить за изнасилование!» «За что?» «Да я никого не насиловал!» Она к нему так поворачивается и говорит «Но аппарат же есть!»